давить на мужчину пользуясь всякими приемами которые мы уже знаем или приобретаем например на работе главное дать ему понять что это Я предлагаю мужчине следующий вариант, то есть прикрепить свои данные через подарок. Если мужчина пробует написать в чате или написать письмо, я ему пишу, что сайт блокирует. И если он просит меня написать, там, например, дай мне свои контакты, я ему просто точки пишу. Вот, и говорю, видишь? И он говорит, нет. Я говорю, видишь? Ну, сайт блокирует. Вот Если он серьезно настроен, он отправляет подарок. Вот. Обычно я говорю, ну, самый дешевый, подари, все нормально будет. И обменяемся, будем общаться вне них сайта. Ну, я делаю как? Я создаю имейн девочки там, фоточку я креплю, и, как бы, периодически общаюсь с ним да, на почте, и говорю, что ты понимаешь, мне нужно, как бы, и на сайте общаться. И как бы, ну, я нахожу ствола, чтобы он еще и на сайте общался. Мне кажется, что в этой ситуации выкручиваться не нужно, нужно брать ситуацию в свои руки и давить на мужчину, пользуясь всякими приемами, которые мы уже знаем или приобретаем. Например, на работе говоря о том, что контактную информацию ты можешь мне передать с помощью подарков. Подарков есть огромное количество на сайте от э, парфюм до айфонов тут уже зависит от вашей фантазии от того как вы готовите как вы общаетесь с этим мужчиной э, зачастую они не против то есть главное дать ему понять что это чуть ли не единственный э, способ mm -hmm. чтобы передать э, его информацию к девушке то есть э, они прекрасно это понимают, они иногда упираются, нет, нет, отчаянно пытаются сбросить свои данные в чате. К счастью, этих данных не видно, потому что они заблокированы, и мы открыто им пишем, что это заблокировано. Если ты хочешь сделать мне приятно, и чтобы я почувствовала себя твоей леди, твоей женщиной, мне было бы очень приятно. Получить от тебя пакет, парфюм, айфон. А есть другие пути? Через телефонный звонок. Но я лично для себя не вижу выгоды в этом, потому что я не получаю денег за телефонный звонок. Я хочу получить большой процент за мой большой подарок. Все. Отлично. Супер схема.